Вопрос задавайте. Это пока поднялся, так, пока дышался, честно. Хорошо, хоть в лестницу убрали вот этот. Это было когда по лестнице игрок пока подымишься, пока спустишься. Так. Давайте задавайте. Всем по вопросам. Поле, пожалуйста. Как вы оцениваете ход игры в целом и качество игры в частности? Ход игры? табло оценим. Я всегда, как говорят, сколько ты имеешь от игры очков? Два, три, одно. Два не может быть, одно или три. Или ноль. Это та оценка игры. А, ну, скажу, мы очень очень организованный Значит, знали все сильные стороны. слайд даже вплоть до того, знали, с какой стороны они лучше играют, а с какой хуже. знаете, да. Я сегодня посетил поле. Я еще помню, когда стадион открывался, Антон Иванович Юрьевич. то поле делал, когда были размеры поля 120 на 80. Немножко оно имеет свою особенность. И стадион, и раздевалка, и прочее, прочее. Поэтому это играет всегда огромное значение. Поэтому качество игры, я говорю, на табло. Спасибо. Евгений, пожалуйста. Леонид Савиславович, вы сегодня вспоминали бытность, что еще здесь игроком выступали. Виталий, но остался ли в Мозере дух футбола? И как вы считаете, смеет ли Мозер, как парня из Азов, так и в спорте наставляющий, достигнут тех высот, которые были в 90-х годах, и на 100 Ну, немножко скажу о команде Слави. Значит, со Слави любой соперник очень тяжело здесь играет. Но вы сами знаете последние игры. И Славева очень здорово играет с сильными соперниками. Значит, дух футбола остался. Есть, скажем, стадион, есть город, есть болельщик. Да, есть школа, которая ну, хорошо работает, я, я бы сказал так. Но отлично нельзя сказать, но иногда бывает этого мало. Нужно, чтобы для успеха нужно было, ну, скажем, на всех, скажем, ступенях футбола и руководства футбола, и руководства города, и там комбината, чтобы было понимание. Это, это все завязано. Если где-то дает сбой, не будет ничего. Понимаете? ничего не будет. Но славе команда очень грозная. Я уже не первый раз не играю. в прошлом году ее на сборах. Ну, похоже, матчи такие. Неуступчивые, имеющий характер. Наверное, это остался еще с того времени, когда здесь было очень тяжело играть. Спасибо. Вы, можно еще один вопрос? Угу. Вы говорите, часто говорите про организацию игры команды. Насколько того, чтобы каждый игрок был в маневре и все время работал? Должно ли быть так, что все футболисты должны двигаться весь матч? Ну, как бы, знаете как, <смех> они двигаются весь матч, иногда по 12-13 километров побегают. Ну, вот, как говорят, и здесь мы следим за, значит, даже в какой зоне они сколько больше двигаются. Ну, так, чтобы точнее понять. Это все играет огромное значение. И какое качество падает. Не только и футбола, и какая позиция, где нужно очень быстро реагировать, внимательно за этим спиртом. И последний вопрос от меня. А насколько в следующем сезоне, по-вашему, ваш шахмат должен откомплектоваться? Много ну, до самых высот. И, давайте жить сегодняшним днем. Тогда перефразирую. Насколько вы довольны тем, как «Динамо» играет в часть сезона? Вы, вы, вы, вы, игроки ли весь свой максимум? Ну, знаете, тяжело сказать, Иногда имеешь сильных игроков, не имеешь результата. Значит, реализация команды состоит в том, чтобы она была командой. Вот сегодня была команда, была команда да? которая не позволяла, в принципе, славе ничего делать. Там был момент один Отскок-то, удар, но это все эмоции. Понимаете, это а все эмоции. А игра, она всегда... Состоит из эмоций, но это часть футбола. Да, но она имеет свойство результата и организации значит, на всех структурах футбольного хозяйства и власти. Вот так я скажу. Спасибо, Валерий. И, Ильич, замену, дат, забил. Это Ой, ну знаете как, э, плановые, неплановые. Замены нам диктовали обстоятельства, понимаете? А иногда бывают неплановые, иногда бывает Замена имеет свойство, э, ну как, планироваться. Да, и чтобы люди, выходящие на замену, они исполняли то, что нужно. Они исполнили. А сказать плановые, неплановые, мы могли ну, совсем другую сделать замену совсем другую ну, сделали правильный ход как говорят ну как в шахматы знаете. некоторые недооценивают футбол и шахмат думаю что шахматы а футбол это просто игра побегать нет не побегать но так у нас так получилось скажем так, ну, так если можно говорить, что выдали смену то я не знаю сколько я, -то... я на счет этого не задумываюсь вы знаете Почему? Потому что, э, как говорят, любой игрок, выходящий на замену, должен решить какую-то проблему. Мы решили. Сегодня. Вот так скажем. Угадал я, не угадал. Игрок исполнил. Один, второй. Все. А я могу угадать, но не так угадать. Это, ну, как тут нельзя гадать. Вот вам кажется, я гадаю, угадал, не гадал. Я не гадаю. Исполнит, не исполнит. Вот так вот скажу. так. Спасибо. Два с этой позиции, как вы удовлетворены ли игрой Ривуса и именно Ну, я бы не стал это комментировать раз. но так. Да. Она имеет свою особенность, Любая схема имеет свою особенность и свои недостатки. Почему мы это делали? Ну так любая кем чтобы вы понимали. Вот даже особенность перемещения слави имела свою особенность. В первом тайме и во втором. Но ну, мы как бы справлялись. Там бывало моменты, когда, Но поэтому, знаете, как, оценивать как-то игрока я не хочу. Поблагодарю просто всю команду. Она исполнила то, что должна была исполнить. Место, значит, отрыв у на от второго места составляет лишь два очка. Как вы оцениваете шансы на медали? Еще два тура значит, так это такие долгие туры, хочешь посмотреть, так долго. Поэтому не знаю, как оценивать. Мы пока играем, вот играем. раз не долго всего лишь 90 минут игра? Нет, она как целая жизнь иногда кажется, знаете, вечность. Некоторые думают, что это так просто. А точно так же два тура это целая вещь. Поэтому да, будем что-то делать, как-то играть, стараться. Спасибо, давайте, Леонида Станиславича. Благодарю за приступление, за удачу. Все, спасибо.